Возрадовался дух мой, О Господи моем, простер то Божья милость, боящимся Его. Он сильных не сложил. Смиренных Он вознес, Всех халчущих исполнил благ Господь Иисус Христос Родился Царь, Эммануил, Спаси Господь явил, Чтоб жизнь сердца Дал мне как Бог предваритель, тому, кто обратится, Загладятся грехи. И времена на отрады придут от Господа, пошлет он Родился царь, царь в сердцове Чтоб жить в сердцах своих детей Всем 你 mm.